Проблемы. Если вы будете вести себя так, будто у вас нет никаких проблем Вы обнаружите, что никаких проблем нет Все проблемы надуманы Вы в них верите, и именно поэтому они существуют Вы себя гипнотизируете Продолжаете повторять, что вы такой-то и такой-то Что вы неадекватны, ни к чему не способны вы повторяете, и это становится мантрой, впитывается вам в сердце, воплощается в действительность. Просто попытайтесь вести себя так, будто у вас нет никаких проблем, и вы увидите, что приобретаете совершенно новые качества, у вас нет никаких проблем. И тогда от вас зависит, приняться снова за проблемы или оставить их навсегда. Проблему так легко отбросить, если вы понимаете, что это вы держите за проблему, а не проблемы за вас. Но мы не можем жить без проблем, поэтому продолжаем их создавать. Без проблем человеку так одиноко, и делать становится нечего. Когда проблема есть, вы очень довольны. Вам есть что делать, есть о чем думать. Проблема вас занимает. Эти постоянные мысли о том, что вы неадекватны ни к чему не способны, что вы такой и в своей основе очень эгоистичны. Вы хотите адекватности, но почему? Вы хотите гениальных способностей, но почему? Почему не удовольствоваться всеми существующими неадекватностями и ограничениями? Когда вы их принимаете, вы видите, что становится легче струится и течь.